Всем привет! Меня зовут Павел Косенко. Сегодня я хочу поговорить о пленочном эффекте Халейшин. Я расскажу о том, что это такое и почему его так важно использовать при имитации пленочного изображения. В конце видео я покажу, как это можно делать с помощью плагина Dehancer. Но думаю, информация о природе явления будет полезна всем, кого интересует обработка цифрового изображения под пленку. Итак, что такое халейшин? Это визуальный эффект при съемке на пленку, который наиболее явно проявляется в виде красно-оранжевых ореолов. Они возникают, как правило, вдоль контрастных границ переэкспонированных областей, чаще всего вокруг ярких источников света. Халейшин обычно хорошо заметен в ночных сценах, Перед нами кадр из фильма Топ-Ган, который был снят на пленку в 1986 году. Если крупно увеличить фрагмент с источниками света, то мы увидим классические ареолы Халышин. Причем обратите внимание, на границе пересвета ареолы имеют оранжевый оттенок, а по мере отдаления от границы они становятся красными. Чуть позже я подробно расскажу о том, откуда возникает эффект Hallation и объясню, почему меняется цвет внутри его ореолов. Также эффект Hallation может возникать при съемках и в дневное время. Например, в контрсвете. Давайте посмотрим на вот такой кадр из фильма «Однажды в Голливуде», который тоже был снят на пленку. Если увеличить фрагмент с колоннами, то мы увидим явные красно-оранжевые ареолы. Весьма характерно проявление холейшин вокруг бликов, отражающих поверхностей. Давайте увеличим фрагмент капота в кадре из кинофильма «Брат 2», и мы снова видим ареолы холейшин. Причем здесь они еще более явные. Это связано с тем, что фильм был снят на пленку 16 мм. Чем меньше формат пленки, тем сильнее заметен эффект халайшин. Вот еще один пример явных ореолов. Это кадр из минифильма ⁇ фильма ливана горозии ⁇ 7 дней. Он был снят на кинопленку 16 мм. Здесь халайшин заметен невооруженным взглядом. Тем не менее, давайте увеличим фрагмент с источником света, чтобы рассмотреть эффект внимательнее. Обычно, когда имитируют Халайшин в цифровом изображении, ограничиваются ареолами вокруг ярких объектов. На самом деле Халайшин значительно сложнее и проявляется далеко не только вокруг источников света. Он также возникает в виде равномерной красной засветки в неконтрастных областях среднего тона, особенно там, где в изображении есть красная составляющая. Например, лица. Именно благодаря халайшин они, как правило, выглядят более естественно и привлекательно. Проявление холейшин в среднем тоне менее очевидно, но не менее важно для ощущения живого аналогового изображения. Ощутимый вклад холейшин в цвет лиц можно увидеть, например, в кадрах из кинофильма «Китайский квартал» 1974 года или «Топ Ган» 1986 года или, скажем, «Доброе утро, в Вьетнам» 1987 года. Халейшин средних тонов вообще более заметен в цветных фильмах, снятых до 2000-х годов. Это связано с тем, что в то время возможности цветокоррекции кино были значительно скромнее и цвет лиц чаще доходил до зрителя в характерном пленочном виде. Итак, давайте разберемся с тем, откуда возникает эффект холейшн, то есть поговорим о его природе. Для этого возьмем иллюстрацию из Википедии. Здесь условно изображена кинопленка в разрезе и внутренности кинокамера. Как вы наверняка знаете, цветная эмульсия состоит из множества слоев, среди которых за цвет отвечают три или иногда четыре основных слоя они расположены друг за другом в определенной последовательности. Ближе всего к объективу расположен слой, отвечающий за синюю компоненту, потом слой, отвечающий за зеленую, и, наконец, слой, отвечающий за красную компоненту. В кинопленках также присутствует антиореольный сажевый слой, который как раз и призван бороться с эффектом Hallation, то есть Изначально слишком большие и явные ареолы считаются техническим недостатком пленки. Вместе с тем небольшие естественные для живого кинопленочного изображения ареолы наоборот считаются его эстетическим преимуществом, потому что сажевый слой хоть и снижает эффект халейшен, но не убирает его полностью. Перед нами кадр сделанный на современную кинопленку кодек vision 350d слева оригинальная пленка с сажевым слоем а справа пленка на которой этот слой предварительно удалили как видите эффект холейшин проявляется и там и там но слева он более сдержанный если бы в кинопленках не было сажевого слоя то свет пройдя через все слои эмульсии попал бы на внутренние металлические поверхности камеры, затем отразился бы от них под разными углами и частично вернулся на пленку с обратной стороны. Сажевые слойки на пленок смягчает этот эффект, препятствуя распространению остаточного света за пределы эмульсии. Но дело в том, что этот слой не является абсолютно черным и все равно отражает свет, хоть и значительно меньше, чем металлические поверхности. При этом отражение происходит уже на близких расстояниях, поэтому радиус рассеивания уменьшается. Отраженный свет довольно слабый, поэтому он слегка засвечивает в основном красный слой, не достигая остальных, причем в первую очередь в областях высокой энергетической яркости, что и приводит в частности к образованию красных ореолов вокруг источников света. Иногда часть света проникает и в зеленый слой. В этом случае ореолы приобретают оранжевый оттенок. Важно понимать, что свет отражается под разными углами и преломляется в толще эмульсии. Это приводит к возникновению вторичных засветок, которые проявляются в средних тонах и, в частности, в цвете лиц. Причем проявляются равномерно, а не точечно, как это происходит с ореолами первичных засветок. Благодаря сажевому слою мы наблюдаем эффект холейшн в незначительной степени, иногда чуть более явно, иногда почти на уровне ощущений. Это зависит от разных факторов, от яркости и типов источников освещения, от экспозиции, формата и чувствительности пленки, степени контраста границ и так далее. Для того, чтобы правдоподобно эмулировать эффект холейшн в цифровом изображении, мы создали инструмент, который называется Dehancer Halation. Он существует в виде отдельного плагина для DaVinci Resolve, а также входит в состав плагинов Dehancer Pro и Dehancer Photo Edition. Особенность нашего решения заключается в том, что оно эмулирует реальные аналоговые процессы. Это позволяет воспроизвести эффект Halation максимально близко к тому, как он проявляется на реальной пленке. Давайте посмотрим, как это работает. Первые два параметра предназначены для борьбы с хроматическими аберрациями, если они есть в изображении. Потому что они могут мешать проявлению эффекта холейшн. Рассмотрим пример. Если на этом кадре включить эффект холейшн, то он получится не очень естественным из-за голубого контура хроматических аберраций. Мы можем их убрать с помощью параметров Defringe из которых первый отвечает за степень подавления аберраций, а второй – за размер контуров, которые алгоритм будет считать операциями. Дальше идут параметры самого эффекта Hallation, расскажу чуть подробнее про каждый из них. Важно понимать, что Hallation как физическое явление распространяется внутри эмульсии свободно во все стороны. Однако красно-оранжевые ореолы различимы обычно только с темной стороны границы контрастов. Первые два параметра собственно и задают степень контраста между источником света и фоном, необходимую для проявления эффекта Hallation. Source Limiter отвечает за яркость источников света, при которых может возникнуть эффект Hallation. Увеличивая значение Source Limiter, мы постепенно отсекаем источники света малой яркости и оставляем только самые яркие. Background Gain отвечает за яркость фона, на котором может возникнуть эффект Hallation. Уменьшая значение Background Gain, мы отсекаем не очень темные фоны, оставляя только самые темные. Следующий параметр Smoothness. Это интегральный параметр, связанный с типом эмульсии и ее чувствительностью. Он управляет распределением эффекта Hallation между крупными и мелкими источниками света и одновременно определяет его визуальную мягкость, как, собственно, и следует из названия. Параметр Local Diffusion определяет, насколько далеко свет распространяется внутрь эмульсии от границы источников света. Чем выше значение Local Diffusion, тем больше геометрический размер, то есть радиус ареолов. Чем меньше значение Local Diffusion, тем ореолы меньше. Global Diffusion – это степень вторичной засветки красного слоя, отраженным рассеянным светом. Это более глобальный эффект, который затрагивает в основном неконтрастные области средних тонов, а также усиливает первичные ареолы. Как я уже говорил, вторичные засветки Hallation присутствуют на пленке всегда, даже если не очень заметны на первый взгляд. Параметр Amplify определяет энергетическую силу засветок. Это виртуальный усилитель эффекта Hallation, который как бы эмулирует чувствительность эмульсии кинопленки к лучам, отраженным от сажевого слоя. Чем больше значение Amplify, тем более явно проявляется эффект, и тем более оранжевым становится оттенок ореолов. Hue – это чувствительность зеленого слоя эмульсии к отраженному свету. Этот параметр определяет оранжевую составляющую внутри ареола Hallation. Минимальное значение Hue 0 означает, что зеленый слой не засвечивается, то есть ореол целиком состоит из красного света. Промежуточное значение Hue например 50, означает, что засвечивается не только красный, но и частично зеленый слой. Поэтому ближе к границам засветок ореол приобретает оранжевый оттенок. Максимальное значение Хью 100 означает, что чувствительность красного и зеленого слоев условно одинаковая. То есть они засвечиваются примерно в равной степени. Таким образом, Ареол вдоль всей своей диффузии имеет в основном оранжевый оттенок. Если Халайшин возникает на холодном фоне, то такой фон гасит его и эффект слабеет. Параметр Blue Compensation позволяет уменьшить влияние холодного фона на видимость холейшин, если это необходимо. Импакт – это общая степень воздействия эффекта. К этому параметру можно условно относиться как к «опасити» поскольку он регулирует не физические параметры эмуляции, а прозрачность наложенного эффекта. И наконец, Mask Mode позволяет увидеть, как выглядят ареолы и засветки в чистом виде, отдельно от основного изображения. В качестве пасскриптума стоит добавить, что эффект Hallation редко возникает отдельно от эффекта Bloom. Поэтому для получения более достоверного изображения как правило, лучше использовать одновременно инструменты Hallation и Bloom. Почти во всех примерах, которые я показывал в этом видео, эффект Bloom был включен, хотя мы и не регулировали его параметры. Для натуральности и наглядности также везде было добавлено пленочное зерно. Подробно о том, что такое пленочное зерно и как работает инструмент Dehancer Grain, можно посмотреть в другом видео, Ссылка в описании. Что касается эффекта Bloom, я планирую рассказать о нем и о том, как работает соответствующий инструмент Dehancer Bloom в отдельном видео. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить его. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание и до новых встреч.